Смотрите, они меня едят. Рыбки. Прикольные, очень полезные, говорят. Я вам скажу секрет. Вот они сейчас набросились на меня, а со временем начнут отплывать. Это потому что ноги холоднеют в воде. Если вырнуть опять ноги при протереть, вот смотрите, разница. Засовываю ногу опять теплую. И на нее сейчас рыбка набежит два раза больше, чем на ее. Вон они. Смотрите, облепили. Вот, потому что чуют они тепло. Очень приятная картина. Зачет. Сейчас попробую изловить одну. А сколько по времени? 10 минут? Вы скажете, когда закончится?